Друзья, мы шлем вам пламенный привет из города-героя Волгограда. Андрей, как город может быть героем? Город-герой а – высшая отличительная степень. Ее удостоены 12 городов Советского Союза. Ну что, путь? Я предлагаю прогуляться по Волгограду. Даже не верится, что во время войны этот прекрасный город был превращен в руины. Битва, позже названная Сталинградской, проходила на территории Воронежской, Ростовской и Волгоградской областей и Республики Калмыкия с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Самые кровополитные бои шли на территории города Сталинграда. Враг хотел за неделю захватить этот крупный промышленный город. Сталинград атаковала немецкая 6-я полевая армия в составе 13 дивизий. Общей численностью около 270 тысяч человек, 3 тысяч орудий и около 500 танков. Им противостоял Сталинградский фронт. Около месяца понадобилось немцам, чтобы захватить Францию. В Сталинграде столько же времени у них уходило, чтобы захватить одну улицу. До войны в Сталинграде было 500 тысяч жителей. Небольшую часть эвакуировали. После разрушительных боев в руинах города выжили 32 тысячи человек. Вот так выглядел город, на улицах которого шли бои. Конечно, и царицыны, потом Сталинград, у меня промышленный город, но много было деревянной пристани. Очень много деревянный частный сектор практически весь. И, конечно, все загорелось. Тем более, что была страшная жара, и до этого два месяца не выпал ни одного дождя. И был ветер очень сильный, который разносил эти пожары. Воздух раскалился до того, что ток рекой асфальт. 23 августа 1942 года. За одну неделю массированных бомбардировок города погибло более 40 тысяч местных жителей. Оставшиеся местные жители продолжали жить под бомбардировками и обстрелом. Я не могу себе такого представить. 40-45 минут бомбометания сплошного, 10-15 минут перерыв в воздухе до 80 самолетов. И они сбрасывают тысячи килограммовые бомбы. Если одна разорвется, воронка с двухэтажный дома, а их 12,5 тысяч. Это здание мельницы Гергарта. Оно было построено в XIX веке. В советское время это здание носило имя революционера Грудинина. Здание было построено на совесть. Оно очень прочное. Не разрушило его не время, а война. Мельница 58 дней находилась в полуокружении и выдержала многочисленные попадания авиабомб и снарядов. Эти повреждения видны и сейчас. Каждый квадратный метр наружных стен истечен снарядами, пулями и осколками. На крыше железобетонные балки, перебиты прямыми попаданиями авиабомб. Из взрывами выбиты сотни кубометров очень качественной кирпичной кладки и железобетона. Врагам Сталинград казался мертвым, а он разрушенный, без воды и света, жил и боролся. Еще один символ Сталинграда бармалей или танцующие дети. Фонтан, который находится перед музеем оборона Царицына на территории нынешней при вокзальной площади в городе были установлены две копии фонтана память о нем Все кто когда-либо был в волгограде или читал о сталинградской битве знают о легендарном доме павлова. Это обычная четырехэтажка, в которой живут обычные люди. История этого дома легла в основу сюжета этого фильма ⁇ Сталинград ⁇ Да, кстати, свое имя он получил в честь героя Советского Союза сержанта Якова Павлова, который оборонял его. Помимо него участие в обороне принимало 24 человека. Почему было важно отстоять именно этот дом? А, потому что в нескольких сотнях метров проходит берег Волги. Самое высокое место в этом районе. Приходу подкрепления живы остались только четыре советских солдата. Мы рассказали вам об обороне лишь одного дома. В 1942-1943 годах таких подвигов было больше сотни. Универмаг Сталинграда считался одним из самых красивых до в Советском Союзе. 23 августа 1942 года во время страшной бомбежки был разрушен верхний этаж универмага. А в январе 1943 года, когда Сталинградская битва была близка к завершению, в подвале здания расположился штаб немецкой группировки. Правда, пробыл он там всего несколько дней до пленения командования немецкой группировки. Сейчас на месте штаба находится музей. Командовал 6-й гитлеровской армией, фельдмаршал Фридерг Паулюс. Он был одним из авторов военной операции по захвату СССР. Незадолго до захвата в плен с советскими солдатами генерал получил звание фельдмаршала. Гитлер, присваивая ему это звание, надеялся, что капитуляции не будет, ведь фельдмаршалы в плен издаются. Он очень рассчитывал, что Паулюс в таком случае покончит жизнь самоубийством. Этого не произошло. Советские войска пленили не только фельдмаршала, но и 24 вражеских генерала. Вот такую крупную птицу поймали наши советские войны. Гордо немецкий орел оказался мокрой курицей. Интересно, что в этом небольшом подвале прятались почти одна тысяча немцев. Сталинградская битва стала одной из самых кровавых в истории человечества. Погибло почти 480 тысяч советских бойцов. Потери вражеских войск составили почти полмиллиона солдат и офицеров. Число погибших горожан невозможно установить даже приблизительно, но счет идет не менее чем на десятки тысяч. Но это был перелом в ходе великой Отечественной войны. После сталинградской битвы враг попятился назад. Это триумфальный зал. На его стенах перечислены в те номера, и названия соединений, которые участвовали в Таллинградской битве. Его, их было 229. Они принесли нам победу в этом важном сражении. С вами был проект «Мой формат». Помните подвиг солдат и берегите мир. Пока!